Всем привет, с вами Александр. Сегодня 1 сентября, Зеленоградск, воскресенье. Сегодня теплый день и много людей приехало на море. Сейчас 7 вечера, уже все разъезжаются. Решил прогуляться на море, может быть будет красивый закат. Людей немного, но ну и немало, учитывая, что уже вечер. Здесь какие красивые домики. Какое-то интересное здание. Ну, мусорка. Он вот написано 1926, видимо, это старый дом, На его отремонтировали так. Кс -кс -кс -кс. котяра. О, тут еще один. Эй. Котов в Зеленоградске много. Интересно, деревом вам дом. И опять коты. По два. Там два, здесь два. Деревянные заборчики очень неплохо смотрятся. Лучше, чем железные, лучше, чем кованые. Да, в сейчас кредит... Нет, на дороге ничего нет ну, Пляж здесь, конечно, так себе. Это правда, YouTube. это, это YouTube? Ютуб, да. О, Ютуб, здравствуйте. Так, канал Жить у моря. Жить у моря? Да. Здравствуйте, физвар. Василий с удовольствием, повар. Подписывайся. Да, подписываться на мой канал. Да, да, на твой. Но люди очень сильно реагируют на камеру, хотя она небольшая, но как-то вот не могут спокойно пройти не понимаю почему нет ты сам бросает я... много людей и это 7 вечера это уже в основном все люди уже уехали домой водичка чистая идусь я не вижу ай чуть не промок Пляжи, в принципе, чистые, но где-то валяется мусор. <с topics> ну, немного. Сейчас водичку потрогаю. Теплая, холодная. Я думаю, что теплая. Ну, отлично водичка, в принципе. Наверное, градуса 22 есть. <смех> Подымусь, опять на, сейчас наверх. А сегодня подводных съемок не будет, потому что уже закат. Под водой все равно будет плохо видно. Давай. Температура воды плюс 17, когда подписал. Не знаю. Какие 17, Вода теплая. Так, это, наверное, вышка спасателей. Такая прогулочная зона. По ней можно идти очень далеко. Кафешка, что по ценам в Глинтинне 120, 160, 200. В принципе, нормальная цена. Очень много кафешек. Впереди летают чайки, наверное, их там кормят. Кафешек стало очень много. Шаверма 170, кукуруза 100, бельтвейн 150, кофе 75, чай 35. Здесь такие фотографии, какой Сильнеград был раньше, при немцах. Интересно, какие-то бельевки натянуты. Смотрите, что это такое. Есть тоже кафешка. Американо 100. Сколько? 150. О, как классно. Кататься на качельке. И смотреть на море и на чаек. Точно кормит. Папа поймал. Прям на лету. А водичка чистая, смотрите. Ну вот так на экран нажимай и вниз опускай яркость. Отсюда прямо можно ловить да. рыбу. Ловиться камбала. Вот купается. Отсюда можно прыгать. Так, судя по тому, что здесь мокрое, вот отсюда прыгают они. Смотрим прямо. Ну-ка, давай. с планера. самолета. сразу Сейчас прыгнуть нас снимают, прыгай! Давайте. Сейчас он соберется. Какая высота тут? 10 метра три Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. С вами был Александр.